Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Радагаст, и сегодня давайте попробуем замахнуться на обзор такого явления, как фэнтези. Это целое явление, это не просто жанр, потому что на самом деле это понятие покрывает очень много разных жанров сразу. Скажу не откладывая, нашей главной целью на сегодня будет сделать обзор фэнтези именно в контексте ролевых настольных игр. Я не ставлю цели все четко разложить по полочкам, а потом обвинять кого-то в нарушении неписанных или даже писанных фэнтезийных канонов. Или делить фэнтези на плохое или хорошее. Если нравится, значит хорошее. Если нет, то обзором дело не исправишь. Классификацию мы будем производить ради того, чтобы получше узнать, что такое фэнтези и на какие компоненты она распадается. Где позволяется люфт и потом более сознательно эти компоненты в том или ином виде использовать. Тема эта очень обширная, но именно в вопросе фэнтези в ролевых, опять-таки, играх есть шанс сказать что-то новое и полезное. Много лет назад я запустил такой мем, как «Настоящие ролевики играют только в фэнтези». Начался он с шутки, ясен пейн, что жанр целый вагон, но, положа руку на сердце, если все элементы фэнтези тщательно выпилить, то получится игра про то, что вы играете таких вот почти себя... Вы ничего не умеете, у вас ничего нет, а вокруг ничего не происходит. Если нужна такая чернуха, то вообще непонятно зачем играть. Можно на работу сходить, или даже если это не поможет, то новости по телевизору глянуть. Давайте подумаем, что собственно такое фэнтези и что в него входит. Как мы можем понять, что мы играем в фэнтези, а не в какую-нибудь там подделку? Если кратко, то наука не знает ответа на этот вопрос. И если менее коротко, то есть некоторое количество вещей, которые, как мне кажется, считаются для фэнтези как бы своими. Эти элементы мы ожидаем там увидеть, они там уместны, мы им не удивляемся. Итак, самый главный из этих элементов это магия. Какое-то волшебство, колдовство, чудеса какие-то, нечто нестандартное, недоступное, необъяснимое, загадочное. Во-вторых, это монстры и прочие неизвестные настоящему миру существа. Это расы помимо человеческих, это гномы всякие, черти, кощей, краснолюды, депельгангеры, Вольпертингеры, единороги, динозавры, синегами и так далее. Это два. Кроме этого, как мне кажется, важным и очень частым элементом являются путешествия. В классическом фэнтези никогда не бывает, чтобы все было под боком. Вечно наша цель – арадруин Тарвалан, Пахьола, Китиш или Северный Полюс, они чертова знают, в какой глухомане, и до них главным героем пилить и пилить. Этот элемент как в книгах, так и в играх активнейшим образом используется для того, чтобы получше раскрыть выдуманный мир и заодно носовать героем опилок в бороду. Четвертым и последним элементом, который мне очень хотелось бы выделить, можно считать Средневековье или какую-то еще историческую эпоху, которая служит фундаментом для всего прочего. Всякое, безусловно, бывает, об этом мы еще скажем, но фэнтезируется все-таки как-то немножко легче, если окружают нас такие пастораль, мечи, топоры икони, кони, а не телевизоры, Роскомнадзор и ПДД. Может возникнуть соблазн поставить сразу вопрос, относится ли к фэнтези, скажем, Былины про Илью Муромца. Относится ли к ним рыцарский роман какого-нибудь Вальтера Скотта? Можно ли считать фэнтезийным боевое аниме? Или комиксы про Супермена? Или Звездные войны? Эти и похожие вопросы я оставляю вам. Думайте сами. Если вам так проще и теплее, считайте, что да. Если нет, никто никого не волит. Позволю себе сказать одно – Типичный любитель фэнтези, такой круглый в вакууме, он наверняка с удовольствием будет читать сказки про Бабу-Ягу, а не, скажем, документы про Великую Отечественную. И ходить, ходить он будет на фильмы про Таноса и его перчатки, а не на «Громкую связь» или «Семь ужинов». Возьмите ту же самую королеву фей Эдмунда Спенсера и загляните туда. Это 1500 затертый год, а все там до более узнаваемо. Война эльфов с гоблинами... Битвы магов с великанами вот это все. Но в фэнтезиате надо и только, даром что 16 век. Слишком строго разделять все эти жанры да поджанры и проводить четкую грань между настоящим фэнтези и, скажем, мистическим ужастиком, это занятие крайне неблагодарное. И э, для некоторых все-таки увлекательное, но э, неблагодарно. Поэтому давайте еще раз усвоим: наша цель фэнтезийные, настольные ролевые игры. Почему я это так отмечаю? Уже. Несколько раз сказал. Потому что они не являются жанрообразующими, жанропорождающими. Жанр задают книги, фильмы, картины, сериалы. Хильдельбранты это фэнтези, а Айвазовский это не фэнтези. Вальехо да, Ложкин нет. Дитерлицы да, а Хокусай, как бы э, вам не хотелось, нет. Это первично. Это означает, что если они что-то меняют, то вслед за ними меняется и жанр. И на смену тому же Спенсеру и Мэлори идут Андерсон, идет Лавкрафт, не знаю, Толкин, Говард, их, их сменяет Кук, Пратчет, Джордан, Мартин, Легуин, Пульман, Роулинг, теперь Абер, Аберкромби и Дрейфус. Все эти люди вносят в жанр что-то свое. Оно людям нравится, и оно там остается. Оно цементируется внутри этого жанра. Оно становится им. Или жанр становится им. Игры это вторично. Это производно. Нам сегодня нужны именно они, но тем не менее. Новшества со стороны игр, они бывают, но весьма нечасто И в обиход писателей дороги практически никогда не находят. Итак, начнем. У меня получилось выделить 8 различных направлений. Под направлением я понимаю такую длину или высоту, такую размерность, а отдельную ручку, которую можно крутить в разные стороны, и будет получаться разная фэнтези. У нас будут направления, где четко виден спектр от А до Я, будут и просто наборы каких-то явлений, россыпью, всякое будет. Пункт номер раз. Это легкая или тяжелая фэнтези. Этот вопрос уже поднимался в обсуждениях прошлых выпусков, поэтому не будем тянуть Тифлинга за хвост, а возьмем его сразу за рога. Деление фэнтези на легкое и тяжелое идет от деления систем на легкие и тяжелые. Если у нас полтора правила, а кубик кидается раз-два за сессию, то мы играем по легкой системе. Если мы месяц только персонажа создаем, объяснить его мастеру без двух или даже пяти страничной анкеты не можем, а в бою мы ходим по клеточкам, то эта система тяжелая. Естественно, 150 э, градаций между ними. И это все вкусовщина, как со стороны игроделов, так и со стороны игроков. Кому что нравится. Но полюса здесь явно есть, как есть и их сторонники. Так вот, легкая фэнтези, это когда все более-менее знакомо, контактировать мы будем в основном с обычно одетыми людьми, ну, с поправкой на эпоху. Магия особо часто на жизнь влиять не будет. Из нелюдей нам иногда надо будет иметь дело с, с э, людьми с большими ушами, людьми с мохнатыми ногами, э, людьми с длинными клыками. Иногда будут попадаться, я не знаю, лысые или конопаты. А тяжелая фэнтези... О -о -о. Тяжелая фэнтези это когда из базовых раз у нас гигантский каменный попугай, велоглазый тигрозуб, Ядовитое облако и разумная бензопила. И главная часть создания персонажа – это выбор одной из 20 политических фракций, ведущих между собой борьбу за мультивселенную. Вот, взять, например, «Властелин колец». Как он начинается? Он начинается сообщением о том, что э, Бильбо собирается отпраздновать свое 111-летие. Ну, хорошо, да, почтенный возраст. Раз уж дожил, пусть, э, пусть празднуют. Слово «хоббит» оно используется впервые только на следующей странице. Ну, во всяком случае, в моем издании страницы маленькие. Очень удобно. И оно там используется, но оно особо никакой роли сразу не начинает играть. Он вводит это все постепенно, и дальше этот темп ввода каких-то новых деталей, он не меняется, он очень-очень маленький. У того же Пульмана некоторые э, считают, что это фэнтези тяжелая, уже потому что у него, скажем, вместо эльфов там... Белые бронемедведи, кузнецы. Возможно. Но дело тут еще в том, что это книги, а мы хотим про игры. Начинать книги сразу с велоглазых тигрозубов, эта идея бескомпромиссно плохая. Такую книгу никто не то что даже читать не будет, не купит. Это во всех сборниках советов начинающих мастерам, это самый первый пункт. На игру же, как на интервью к знаменитостям, надо заявляться подготовленным. Если вам в кинотеатре скажут, что к просмотру фильма допускаются только прочитавшие 10 страниц вводной, зал останется пустым. А для игры, ну, 10 страниц, подумаешь, не 500 же. В тяжелом фэнтези гораздо больше всего, за что можно зацепиться как игроку, так и мастеру, и сделать игру удачной и веселой для всех. Именно поэтому это почти всегда более выигрышный вариант. Для игры, не для литературы. Однако здесь можно очень здорово промахнуться. Если игрок, продравшись сквозь гущу правил и описание вот этих ваших 58 особых раз, не найдет там ничего подходящего или цепляющего именно этого игрока, он возненавидит и вас, и ерунду, которую вы написали, и ваш сеттинг, и всю вашу семью до седьмого колена. Самой яркой и глубокой ненавистью, которую вы только можете себе представить. По возможности избегайте этого. Пункт номер два – это место, в котором будут разворачиваться события. Для большинства фантазийных игр это нечто пасторальное, лес какой-нибудь, желательно волшебный, поля или холмы, но исключений огромное количество. Можно взять пустыню, хоть обычную, хоть ледяную, можно взять подводный мир, можно взять город со своей городской совершенно иной эстетикой. Можно вообще взять отдельный волшебный мир, часто тайный и никому неизвестный. У одного ютубера Тима Хиксона есть очень хорошее длинное видео о том, как надо делать тайные миры. Он дает вообще советы писателям, но ролевикам они тоже сгодятся. Я добавлю ссылку в описании. Кто владеет бусурманским языком, обязательно зацените. По второму вот этому пункту местоположению, хорошего или плохого нет, подходит все. Но помните и никогда не забывайте главный совет игроделу. Думайте, что там, в этом выбранном вами месте, будут делать персонажи игроков. Так как дело можно найти себе везде, то и место подходит любое, но последствия будут разными. Так что лучше о них подумать. Если у вас, я не знаю, степ до да степь кругом, то как это будет выглядеть за столом? Едем, едем, едем, хопа, и мы уже в подземелье? Или там будет поиск кладов по курганам? Или гонка на постапокалиптических мотоциклах? Или полеты на неуправляемых гигантских шершнях? Думайте. Следующий пункт это то, что часто называется светлым или темным фэнтези. Темное фэнтези, при этом куда более распространенный термин. Есть на нем флер загадочности, соблазняющий многих ролевиков. Означать этот, вот этот термин темная фэнтези» он может буквально все что угодно. Потому что на самом деле это вопрос тона, это вопрос формы, а не содержания. Залихватская игра про «Украл, выпил в подземелье» темным фэнтези быть не может. Именно в силу своей залихватности. В целом, чем больше у нас томов-бомбадилов, тем фэнтези светлее. А чем больше братоубийств в «Альквалонде», тем темнее. Опять-таки, выбирайте, что хотите – Лишь бы игроки не разбежались. Четвертое это размах. Обычно считается, что если вы спасаете мир, у вас эпическая фэнтези. Если вы беседуете с богами на равных, ведете с ними спор или даже войну, то это уже ну, точно эпика, но, возможно, какая-нибудь надэпика. Если вопросы местечковые, но партия игроков браво и добровольно идет нести справедливость в массы, это героика. Потому что персонажи игроков, они не просто сильнее. Но это зависит от системы. Могут быть сильнее, могут нет. Но их тянет на подвиги. Если же персонажи обычные, и не сверстил у них ни амбиции, и проблемы мелкие, и помогать они не очень кому-то рвутся, то фэнтези у нас бытовое. Ну, естественно, если так происходит только в начале, а потом героин налаживается, то это не считается. Это просто развитие сюжета и развитие персонажа такое. Это тоже все вопрос вкуса. Кому-то без спасения мира и мед не сладок, а у других с точностью давно наоборот. Пятая размерность ⁇ это распространенность магии и прочих чудес. Многие называют это высоким или низким фэнтези, но этими же словами можно назвать почти все, что угодно. Та же Википедия со ссылками на миллион источников пишет, что высокая ⁇ это когда волшебный мир, а низкая ⁇ это когда магия в нашем. То есть по моему списку это пункт про распространенность. Ну, да ладно. В высоком или в насыщенном фэнтези магии много, она везде. По небу летают ведьмы и горынычи, по утрам еще в пробках висят. У каждого много полезных волшебных вещей. Возможны магические повозки, интернет на палантерах, свитки телеграммы, вокзалы телепортаторов... Почта Гондора с совами на выбор в каждом отделении Караваны грузовых великанов Скатерти-самобранки в ресторанах С круглосуточной парковкой ковров самолетов Которые нельзя водить выпившие А то догонят менты на пегасах И отберут свиток с правами Низкая фэнтези Ну или разбавленная Это когда на всю партию волшебный меч Только один За ним мы специально спускались в отдельное подземелье Он квестовый И единственная его особая способность это Светится, когда орки близко. Очень хороший двойной сеттинг с высокой и низкой частью можно увидеть, если э, забыть о том, что нужно именно фэнтези, в фильмах про гостю из будущего. У нас есть прошлое, где у нас есть один мейлофон и два пирата на весь Советский Союз. И есть будущее, где порталы вместо метро, инопланетяне вместо интуристов, школьные проекты с полетами на Луну или на Марс, роботы на каждом шоу и все такое. Опять-таки, по пятому пункту выбирайте, что хотите, однако имейте в виду, чем ниже или разбавленнее фэнтези, тем ближе с этим к нашему миру. А значит, чем тем легче, тем ниже барьер, тем легче вам будет сделать его правдоподобным и облегчить, а то и спровоцировать вживание э, э, игрокам. Это важно. Чем больше магии и тем, чем она доступнее, тем больше надо будет поработать именно вам и до игры, и во время чтобы прописать, какие последствия, ну скажем, в обычном немытом средневековье, какие последствия будет иметь наличие в городе бесплатной библиотеки. Возможно, даже с книгами, которые сами летят к тебе домой и сами себя вслух читают. Если это тяжелая фантазия. Если не продумать это заранее, вас за игровым столом могут загнать в угол даже самыми простыми вопросами. Высокая, ну или насыщенная ролевое фэнтези, особенно официальная, она часто вырождается в солянку сборную, когда у нас в одном месте намешано сразу столько всего, что и не знаешь, что за вопросы задавать. Сталкивается, скажем, партия на рынке с темным эльфом, вопросительно глядит на мастера, а тот либо соловьем начинает заливаться на тему того, какими анклавами живут, какие диаспоры в этом городе и чем знаменита каждая. Либо наоборот, молчит как партизан, да, упирает на то, что за углом там еще и летит, сидит, а э, на охране вообще бехолдер. Еще мир высокого в этом понимании. Фэнтези обязан быть богаче по выбору и возможностям. Вот, скажем, пошла партия сбывать добытый скарб. Обычно, если мастер к этому не готовился, то продавцом будет скупой дварф. Ну вот они туда пошли, а там скупой дварф Бьорн. И он так и норовит все по дешевке загробастать. Если фэнтези насыщенное, то по соседству с Двафом Бьорном должен обязательно работать эльф Инокентий. А за углом держать свой гешерст может циклоп Фриц или Ифрит Махмуд. Или еще кто. Шестое направление настройки нашего фэнтези это контроль магии, ну или иной мистики. С одной стороны у нас бывают сеттинги, где магия это нормальное такое явление, с которым все знакомы, оно исследовано, ну или во всяком случае все заметные именные персонажи с ним знакомы. Иногда это называется волшебным реализмом. Насколько я знаю, термин ввели для описания «сталь от одиночества» Маркеса, но под него попадает еще куча всего, от Мураками до Брэдби. С другого полюса есть совершенно неконтролируемая какая-нибудь дикая магия или магия чуда, на которое можно уповать, но... Лучше слишком не надеяться, потому что может и не, не завестись. Здесь очень тонкий момент. Опять-таки, если мы не про книжку, где э, сюжет фиксирован, а про игры, если все слишком чудесно и непредсказуемо, то это может быть неудобно. Во-первых, жанр должен это как бы, держать. А во-вторых, за столом статистика будет работать против нас. Ведь с каждым неудачным броском наши ожидания когда-то получить успех будут неумолимо расти. Такая психология у человека. А вероятность выпадения этого успеха, вероятность, бессердечная эта штука, останется той же. Но и тут можно подумать и сделать игромеханическую отгадку вроде, скажем, накопительных бонусов за каждый провал. Такие системы есть. Если слишком уйти в другую сторону и контроль сделать идеальным, то возникнет много вопросов. К сеттингу. Скажем, о том, какие есть институты обучения, накопления знаний и его наследования. Тут уже не обойдешься тем, что у тебя где-то в лесу живет Баба-Яга, который раз в 800 лет можно зайти и что-то э, узнать. Ну или Баба-Яга, или в зависимости от сеттинга может быть Люк Скайуокер последней версии. Все эти вещи не так уж сложны, но к этим вопросам надо быть готовым. Если не подготовиться заранее или вообще не думать над этим пунктом, будет так называемый «It's Magic». А вот магия. У Мартина почему Дейнерис может управлять драконами? Потому что она дочка безумного короля Эйриса, а вроде Таргариенов всадников на драконах было вообще много. А почему зима такая злобная и долгая наступает? А вот магия. В подземельях и драконах, особенно в классических, очень часто так объясняется, как появился тот или иной монстр. Несмотря на то, что э, правил для создания монстров там э, отродясь не бывало. Сова-медведь? А вот магия. Оно как бы и к лучшему вообще, если так честно. Потому что долгим объяснением физиологического происхождения потомка совы и медведя можно увести игру в совсем другой жанр. Одним из лучших, на мой взгляд, сеттингов с э, чудесами, но очень четкими правилами, был Spelljammer. Э, раздатка от него висит за мной. Это такой фэнтезийный Звездный Путь или, э, э, или Светлячок, но абсолютно фэнтезийный и очень много чудес. У нас осталось два пункта. Один из них необычайно важен. Это антураж. Фэнтези может выглядеть очень по-разному. И это всегда будет завлекать одних игроков и отталкивать других. И это хорошо. Если по всем пунктам у вас э, что-то серединка на половинку, ни рыба, ни мясо, это плохо. Потому что э, просто сеттинг такой не нужен. В буквальном смысле можно без него. Можно сэкономить э, всю эту подготовку и просто считать, что сеттинга нету. Это так называемая обычная фэнтези. Сказали, что фэнтези и попёрли. Если вы задумываетесь и озабочиваетесь антуражем, если такое слово есть, то э, вы можете подумать, что, скажем, если у вас есть эпика, то это могут быть просто битвы архимагов, а она может быть мифологичной, например, и строится на легендах нашего мира, или на якобы полностью с нуля придуманных. Такого не бывает полностью с нуля мифологии, но бывают специализированные э, легенды всеместная магия может быть волшебным реализмом, который мы уже описали, а может быть демифизацией, когда то, что издалека кажется чудес, чудесатым, вблизи явно работает по каким-то известным, понятным законам. Темная фэнтези может быть нуаром. Примеров таких очень мало, хотя, по-моему, вполне такая на поверхности лежащая идея и довольно плодотворная. Тяжелое фэнтези, оно может в том числе быть ксенофантастикой, как в Текумеле, когда, э, э, выбирая расу, мы выбираем не только пять ног и 8 глаз, но мы выбираем какой-то особый взгляд на вещи, а э, людей там, в общем-то, и как бы и нет. Исторические элементы, которые всегда присутствуют в фэнтези, их можно выпить, а можно спрятать и э, э, закопать за другими какими-то эстетиками. Почти всюду можно прикрутить постапокалипсис, или парапанк, или э, эстетику комиксов, или еще что. Об антураже вообще можно беседовать вечно. И, наконец, самый последний пункт – это кроссовер. Мы начали сегодня с того, что четких границ у фэнтези нет. Однако, вполне можно взять что-то, что совершенно точно лежит даже за самой размытой границей, и затащить его к себе, не сломав фэнтезийности Самые популярные вещи – это наш современный мир, будущее, наука или технологии есть целый любопытный поджанр научного фэнтези, в котором тоже есть свои герои. Одним из моих любимых кроссоверов – это франшиза «Драконьих камней», которая совмещает китайские легенды с боевыми искусствами, космолетами, инопланетными вторжениями, японским загробным миром, пантеонами богов разных калибров, несколькими мультивселенными и много чем еще. Итак, закругляемся. Мы выделили 8 основных направлений фэнтези, по которым можно классифицировать чужие игры и сеттинги, по которым можно заниматься самокопанием и исследовать собственный вкус, и на тему которых можно думать, разрабатывая собственные игры, модули, компании, сеттинги и так далее. Это детализация, легкая, тяжелая, местоположение, лес, город, тайный мир, это тон, темное, светлое, размах, эпика, героика, бытовуха, распространенность, высокая, низкая, или насыщенная, разбавленная, контроль, чудо или не чудо, антураж, как оно внешне выглядит, какую, э, какие ощущения вызывает, и кроссовер, какие элементы мы украли у э, врагов. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Радогаст. Если понравилось, увидимся еще. А пока что помните, что настоящие ролевики играют только в фэнтези, потому что только в фэнтези каждый может выбрать что-то себе по сердцу.